Пока будущие владельцы iPhone 8 ожидают зарядку без проводов в будущем флагмане компании, сегодня я расскажу тебе о нескольких действительно крутых способах, которые реально помогут зарядить твой iPhone в несколько... Где это? Иди сюда. Твой iPhone в несколько раз быстрее. И нет, у нас не пойдет речи об авиарежиме, который нужно постоянно включать, и как бы все, ящик Пандоры будет крыться в. В других аспектах и мелочах привет ты смотришь канал apple finder устраивайся поудобнее погнали первое что тебе необходимо сделать для того чтобы начать заряжать свой iphone намного быстрее это активировать режим энергосбережения сделать это можно в настройках в разделе аккумулятор либо же через siri попросив голосовую помощницу включить режим энергосбережения таким образом энергоэффективность процессора твоего iphone будет снижена на 40 процентов за счет чего твой смартфон будет заряжаться гораздо быстрее. Затем, при каждой зарядке своего смартфона, ты просто обязан класть свой iPhone экраном вниз. Я был действительно удивлен, однако эта функция не только поможет быстрее зарядить твое устройство, но и также продлить время работы аккумулятора от одного заряда батареи. Благодаря подобному расположению устройства, экран твоего iPhone не будет активироваться при доставке уведомлений, к примеру. Эта фишка реально позволит зарядить твой гаджет намного быстрее. И кстати, эта функция также позволит сохранить энергию аккумулятора от одного заряда батареи. И, кстати, если ты не в курсе, то Apple внедрила эту фишку в свою мобильную операционную систему еще со времен iOS 9. Ого! Естественно, друг мой, ты также можешь активировать авиарежим для того, чтобы дать дополнительную скорость к зарядке твоего устройства. Последнее, что будет в наших с тобой силах для того, чтобы заряжать наши айфончики гораздо быстрее, это использовать подобные блоки питания, которые поставляются вместе с айпэдами. В принципе, он стоит недорого, но если ты хочешь получить прям такие серьезный буст к скорости зарядки твоего айфона, то...